други подруги приглашаю вас на магическое гадание на астрологических и колоде таро и так перед вами видео под названием заветное желание у каждого человека есть заветное желание нету человека у которого нет какой-то вот как мечта желание то есть кто-то об этом рассказывает родственника а может даже и подругам и знакомым кто-то в тайне мечтает о своей какой-то вот Цели, скажем так. Итак, сейчас я предлагаю вам заглянуть в ход событий вашего желания. Возможно, вы сейчас будете смотреть и на свое желание, и на желание своего близкого человека, если вы точно знаете, что он или она, о чем мечтает, что вот ждет, как событие. Итак, дорогие мои. Перед вами четыре цифры. Я специально взяла четыре цифры как символ стабильности, потому что желание мы хотим, чтобы оно исполнилось и произошло нужное нам, обогащающее нас или э, обогащающее радостью, осчастлививание какое-то. да. Вот давайте посмотрим. Выбирайте спонтанно свой номер, а может быть и свой, и человека, кого вы знаете, который мечтает о чем то вот войти в какую-то ситуацию. И я начну. Выбирайте. Сегодня буду по порядку. Итак, первая цифра номер один. Итак, первое такое вот как бы будет комментарий. Произойдет ли это желание? Тут ситуация такая, что какие-то силы против того, чтобы это желание произошло. Вот просто, смотрите, карта пустоты. Вот кто-то не хочет, чтобы оно произошло. Причем не хочет какие-то дьявольские темные силы. Возможно, вы... Здесь у вас это было как желание, как мечта на каком-то этапе, а потом то ли вы его отодвинули, эту мечту, то ли вам стала лень. То есть, знаете, как будто мечта сама на вас обиделась. Вот тут интересный такой момент. Здесь момент больших напряжений, я вот думаю. Какое напряжение в приходе вас к этой мечте, к этому желанию? Напряжение в ситуациях напряжение в теме денег, уж не знаю, как тут расшифровать, то есть нету вот знаете, как будто задумал человек какой-то проект, но нету денег на него. Это также как хочу купить, не знаю, там супер машину, чуть не Бентли, но нет у меня таких денег. Вот, вот это похоже, прям вот похоже на историю с Бентли, возможно, дорогие мои. Тут идет какое-то завышенное желание, слишком. Или, может быть, сейчас еще вы не в том возрасте, чтобы о нем мечтать. Вот тут э, такой момент. Есть ли помощь? Видите, тут нету я... такой вот есть момент, тут линия помощи. Есть ли помощь? Возможно, вы когда-то искали помощи, вам наобещали, но толком ничего там не произошло. То есть, и вы опустили руки на этой... Ну, как бы сказать, на этом этапе. То есть для вас, дорогие мои, цифра один, кто загадал, тут очень сложная, очень малоподъемная ситуация. То есть и вы себя жалеете, вроде и хотите. А может быть, эм, даже вот, смотрите, как интересно. Вот в этой линии лег демон, а в этой линии внизу лег ангел, Да. Прям вот интересная такая оппозиция так, с точки зрения астрологии тут произошла. То есть, что я тут вижу? На небесах сейчас, а может быть и ближайшие 2-3 месяца, идет вот такое, знаете, как совещание. Надо ему или ей это давать, или не надо. Идет перетягивание каната достойны вы этого события или недостойны. Но пока что вот тут очень вот так. И, возможно, вы себя жалеете, возможно, это вас даже внутренне разрушает, кого-то из вас, что вы не можете прийти к этой теме. Ну, скажу так, чтобы прийти к этой теме, дам такую подсказку. Потому что всегда надо идти вперед, в принципе, да? Правильно? Итак, Тщательно проверяй свою почту. Не бойся некрасивого. В пятницу защищайся. Вот, дорогие мои, тут такое. Тут сложный путь, потому что демон сидит на троне почти что тут. И демон, э, как сказать, демон контролирует этот процесс почему-то демон не хочет вам это давать но это может связано с моментом верующие вы не верующие если у вас связь с какими-то умершими допустим предками тут какие тут много причин может быть вот больших тормозов в принципе Ну вот я так для себя вижу демон не просто так контролирует я бы так вот сказала. Теперь на повестке момента цифра 2. Итак. Ну, вот так поближе, да? Так. Еще хочу сказать. Вы загадываете свое желание. Когда человек долго вынашивает тему... Я, как вы, может быть, заметили, я тут не оговариваю срок даже. Вот в этом видео я не оговариваю срок. Это ваш срок, это ваше желание, это ваша мечта, это ваш кусок судьбы, это ваше что-то яркое, это ваше, понимаете? Вот тут так вот. Итак, произойдет ли это желание? Да и еще раз да. Особенно оно связано с любовью, особенно оно связано с прибытком, с наполнением чего-то. Это, знаете, как любовь или встретить человека, или улучшить ситуацию, или родить ребенка, или наполнить даже карманы чем-то. Ну, я в хорошем смысле слова. То есть ответ тут «да». Итак, если тут какая-то подножка, ну, так сильно, что нет, такое ощущение, что вы... Уже в этом процессе вы идете, летите. Смотрите, какая карта. Какие тут подножки. Единственное, может быть, сильно не спеши. Оно у тебя почти вот в кармане. Вот такая, может быть, подсказка. Возможно, даже люди хотят вам помогать, да? А будут ли вот родственники тут помогать? Скорее всего, нет линии родственников. Они вам чем-то тут не могут помочь, потому что это ваши, как сказать правильно, ну, не знаю, это ваши бонусы. У них нет таких возможностей вам помочь в этой истории. Или есть, но они не хотят, допустим, если вы считаете, что вот чем-то они там могли, каким-то, ну, куском пазла, да. Но я бы сказала, что... Тут и не надо, я сама, я сам, я иду на правом, я иду вперед. Будет ли какое-то возмездие? Ну, тут вопрос, конечно, спорный. Тут очень под опасностью немножко что-то связано с дорогой, с перемещением. Не знаю, все тут, в общем, как-то как довольно сильные карты легли. И будет ли какое-то последствие вообще, какое-то последствия но я бы сказала когда вы войдете вот в это вы войдете в состояние в получении этого желания у вас по-любому жизнь будет меняться так говорят мои астрологические карты возможно первый момент вы почувствуете как потерю но но ну не сил а вот потому что у вас будет ощущение сколько я сил вложила сколько я ждала сколько я старался понимаете и вообще, э, как последствия тут э, какое-то усиление семьи, кто не расписался, тот идет в ЗАГС. Вот такое тут последствие. То есть вообще тут очень хорошо. Возможно, последствия будет, если, допустим, этот вопрос был связан э, с какой-то, допустим, бизнесом. Ну, это, знаете, возможно продолжение или дополнение бизнеса, от, дополнительная какая-то фирмочка маленькая, параллельная, которая вырастет из этой темы, если это бизнес, если это любовь, знакомство, то это будет обязательно, это пахнет все официальным браком, дорогие мои. Вот, и еще подсказка, чтобы скорее это все произошло. Хотя я чувствую уже близко, да? Подсказка такая от меня. Задумайся, в кого ты веришь. Посмотри вокруг. И на других. В ближайший месяц не останавливайся. Вот, дорогие мои, то есть вы уже во многих темах в правильном. То есть хватая э, удачу, получая эту фортуну, она у тебя почти в кармане, она у тебя почти, э, ну вот, в руках. Птицу удачи в руках. Ну, дорогие мои, такие белые карты, их надо заслужить. Теперь, уважаемые, давайте просмотрим тему «Заветное желание для тех, кто загадал цифру 3». Под видео будет тайминг. Еще раз скажу, что... Время я тут не оговариваю. Вы сами знаете, вы сами хотите, чтобы что-то произошло в определенный временной отрезок. Давайте будем смотреть. Так. Прикрыть, эта карта такая волшебная, ее надо... Закрываем. Вот так вот прикроем, да? Вот так. Итак, произойдет ли это желание, как событие, вот в ваш временной отрезок? Такое ощущение, что оно произойдет, но вот в ближайшие чего-то два месяца или два года, вам лучше знать, лучше бы, чтобы оно не произошло. Не знаю Почему? Потому что это желание, когда вы войдете в него, это может что-то в вас сдвинуть, что-то нарушить, какие-то балансы. Ну, я рассказываю, как мне мои карты рассказывают, да, вот так. Какая подножка тут есть? В этой все истории подножка связана с законодательством, с законом, с начальством, с бюрократизмом, вот с какими-то схемами, с которыми трудно бодаться. Кстати, вот так интересно карты лежат, возможно, через два месяца или два года. Я не знаю, чего два, может, даже это две недели. То есть чего-то две, два вам надо тут ждать. Закон какой-то полегчает в этой теме или как-то помягчает общая бюрократическая схема к этому вопросу. Допустим, если это вот касается бизнеса, денег, приобретения чего-то. Если это касается личной жизни и личных моментов, то... Тут, если вы хотите загадать мое желание, встретить любимого мужчину. Да, вы его встретите, но через два чего-то. Чего два, я не знаю. Вот чего-то два. Два месяца, две недели или два года. Вот прямо даже так скажу. Вот, дальше смотрим. То есть какая тут подножка? Тут подножка, если в личных отношениях, то неумение кого-то, мириться с кем-то, неумение подчиняться жизненному укладу другого человека, то есть нарушение законов другого человека. И тут как подножка, кстати, какая-то магическая история у вас уже была. Какая-то магическая история, которая наследила в этой всей истории. Вот, ну вот, и относительно этого желания. И, возможно, какой-то мужчина не хочет то ли вам идти навстречу, то ли не хочет помогать. Но это временно. Это, скажем так, временно. Будет ли помощь? Будет ли помощь по родственной линии? Вообще скажу, что... Ой, это там дрова принесли. Вообще скажу, что... По родственной линии есть задатки помощи, то есть ваша семья вам может помочь. Если это касается не денег и ничего-то такого, то возможно надо искать знакомства какие-то нужные через родственников через довольно близких людей. Если это помощь денег, то, в принципе, открытым текстом тут лежат деньги. Да? Деньги – это и разговоры, и связи, и какие-то контакты, или когда нам подводят человека, или с кем-то знакомят. То есть будет ли помощь? По-любому варианты помощи тут есть, и мне это нравится. Будет ли какое-то возмездие? Ну, возможно, кому-то из теми, кто с вами проживает, это не очень понравится. Вот я бы так сказала. Возможно, рядом с вами есть жадный человек, который не хочет вас с кем-то делить, или не хочет, чтобы вы там на кого-то работали, или не хочет этот человек, чтобы вы поднялись во всех отношениях. То есть вот тут такой момент есть. То есть есть такой носитель и относительно той магической карты. Рядом с вами в вашем круге есть человек, который не желает вашего взлета, вашего улучшения. И, дорогой мой, дорогая моя, если вы, у вас нет проблем с алкоголем и с чем-то таким азартным и картами, то я скажу, что этот человек довольно обладает сильной какой-то такой магией, энергией, которая вас сковала, и вам пора что-то сбросить и идти вперед все-таки, идти и смотреть в свои интересы. Будут ли какие-то последствия? Ну, возможно, каким-то людям, ну, каким-то слоям общества, не знаю, или вашим знакомым не понравится. Какая-то женщина может разозлиться, если у вас вот это вот это появится. Вот я рассказываю, как карты говорят, и вам это немножко будет некомфортно, но, дорогие мои, дорогой мой, идите к этой цели, обязательно. Потому что, ну, я думаю, тут надо идти, хоть вы выбрали мистическую цифру 3. То есть вы к этой цели, вы придете к этому заветному желанию, но, может быть, с какими-то такими психологическими потерями, с потерями какого-то человека, когда вы узнаете ху из ху. А, возможно, вы уже знаете, кто с вами не согласен, кто отговаривает вас от прихождение, прохождение к этой теме. Возможно, для вас это уже болезненный процесс. Возможно, кто-то вас считает одержимым, одержимым, и говорит, она сумасшедшая, он сумасшедший, он идет вперед. И они не понимают до конца, зачем вам это нужно. Вот тут такая карта. Но я сейчас скажу так, если вам надо, это будет. Вот тут так необычно. И э, дам вам подсказку, что надо быстрее сделать. Ну, как бы, чтобы сделать, чтобы быстрее продвинуть время к прохождению вас, к этому заветному желанию. Э, не бойся шорохов и привидений, они тебе не навредят. С ребенком не спорь в пятницу. Вот, то есть тут вот какая-то тема. Сложности, то есть несложности вот не надо, то есть с ребенком, со своим или чужим, не спорь в пятницу. Очень интересная подсказка. Дорогие мои, кто не подписался, подписывайтесь, ставим лайки. Лайки продвигают канал. Чем больше будет продвинут канал наверх, тем, чем больше будет подписчиков, тем чаще, дорогие мои, тем, тем, тем чаще я буду видео выкладывать. Так что вы уж, дорогие, может быть, кому-то знакомому скидывайте мой канал. Хотя я понимаю, конечно, он специфический. Итак, теперь информация для тех, кто выбрал цифру 4. Тема ⁇ Заветное желание ⁇ Заветное желание в те сроки, которые вы хотели бы, чтобы оно произошло в те сроки. Оп. Вот так даже возьмем и сделаем. Да? Итак, произойдет ли желание? Вот ситуация даже две взялось интересно интересно бывает что вот две вот то есть две карты хотят о себе заявить вот что-то они хотят тут очень напряженно карты легли скажу сразу уже сразу видите напряженно красное что-то бушует тут какие-то развалы какая-то не не connect не как сказать не союз не союз а -а -а -а -а -а -а -а. Крестик, да? В сердце крестик, не союз. Кто-то против, кто-то категорически не хочет. Давайте будет смотреть. Итак, произойдет ли ситуация. Ну, скажу так, что на 80% вот как будто кто-то не хочет, кто-то вам ну не хочет, прям вот мешает. Я бы даже сказала, просто мешает. Просто вот, блин, мешают и все. И вы себя жалеете, вы чувствуете в каком-то зажатом ситуации, вы чувствуете, что все затормозилось, все остановилось на сегодняшний момент, то есть очень сложно. Возможно, надо через 3,5 месяца это все утрясется, да? Но вот давайте расскажу, что я вижу на сейчас, вот про сейчас, да, то есть очень сложно, с большими какими-то нервами, психами. Вы пытаетесь, как дом сдвинуть человек. Может ли дом человек сдвинуть? Ну, конечно, не может без всяких приспособлений. То есть вы стараетесь, а воз, воз и ныне там. Какая подножка тут есть? Подножка две, я бы сказала. Первая. Какая-то судьбоносная. Такое ощущение, что у вас что-то в жизни меняется, и вы хотите усиленно пойти. Вот эта тема. А жизнь вас заруливает в другую какую-то сторону. Особенно, если у вас в цифрах рождения есть цифра 3, цифра 5. И если вы родились в мае или в марте. Вот я вам подсказываю про вас. Да? То есть, как будто даже сил нет на сегодняшний день. Нет возможности, нет сил. Марс мягкий, такой благородный, но такой уступающий. Может быть, кто-то из-под носа уволок эту идею, кто-то уже там, не знаю, украл что-то из этой идеи, даже частично, да. Вот такое я вижу. Но вы очень зависимы для вас, дорогой мой дорогой мой или дорогая моя, для вас это уже переросло в идею фикс. Вот ко мне, кстати, иногда приходят, ну я же давно по времени практикующий человек, приходят люди... Что-то про любовь рассказывает, а я сижу и думаю, и потом вслух говорю, да поймите, для вас это уже не любовь, это идея фикс, вот из принципа, понимаете, из, чтоб он был мой, или чтобы она вернулась ко мне, понимаете. То есть, когда идея переходит в идею фикс, это не, не есть хорошо, это не очень хорошо, потому что мы не видим какие-то недостатки, мы не видим даже опасности на пути к этой идее фикс, мы на зло всем идем, знаете, как есть такие очень упорные тельцы или козероги, вот пошел и пошёл, и пошел, и пошел и пофиг дым, что все говорят, не надо, зачем это тебе надо, а вот я иду и пру, я в процессе, то есть вот, то ли я в процессе, то ли это идея фикс, то есть вот тут вот сложно, тут смотрите, даже карта демона затесалась, то есть Подножка, какие-то темные силы уже не хотят. То есть, вот, ну, не хотят. Может быть, у вас какого-то запаса религии нету, вот что-то не хватает, да? Будет ли помощь? Ну, скажу так, ближайший месяц-полтора не будет помощи, но потом какой-то человек может вам помочь. Какой-то человек может вам помочь. Обязательно пользуйтесь этим человеком. Будет ли какое-то возмездие за это? Ну, вот, как кто-то из родственников как-то не в восторге будет от этой всей истории. Не знаю почему. Возможно, потому что боятся, что вы ради этой идеи влезете в большие долги. Вот тут тоже так есть, понимаете? То есть вы из принципа, вот со слепыми глазами, как говорится, вливаетесь в этот процесс. А как потом, как что? Сейчас тем более ситуация, знаете, какая с этим пердемоноклем вокруг. И а как потом отдавать? А как что? То есть чтобы это слишком тяжелое ношение было. И вообще, дорогие мои, будьте очень внимательны в теме кредиты, ипотеки. Это страшная тема вообще. По-любому. Да? по-любому И какое последствие может быть произойти? Ну, каких-то зверских последствий нет. Как-то все может затормозиться. К последствиям имеет отношение какая-то женщина, которая может очень психовать, злиться которая будет вас, может быть, выбешивать или приставать вам к вам с какими-то вопросами и дребезжать, и, как сказать, и говорить, ой, зачем тебе это надо было, и это не та цель, которую, ну, который, ну, ради которой, может быть, надо было такие суммы, допустим, брать. Вот это такая тема, да. Если эту тему рассмотреть как тему любви и познакомиться, то тут, если вы загадали про конкретного человека, очень много нет. И если есть вообще, то это желание не исполнится в том, в том сроке, в котором вы загадали. Я бы вот так сказала. Вот интересно. Но скажу так, дам такую подсказку, что надо сделать, чтобы приблизиться к этому желанию. Получишь скоро урожай, если в чужую жизнь сильно не будешь лезть. Купи в цифре 7 или 11 камень аметист и носи в кольце или в брелоке. Носить два года надо аметист. Кстати, вот не зря вам тут тайная информация из моей бабушкиной шкатулки говорит про аметист. Аметист вас немножко хоть охладит. У вас немножко что-то взбудоражено. Очень вы прям у вас тут попахивает идеи фикс. Вот, дорогие мои, было такое вот вам от Кассандры, такое видео было. Кто не подписывался, подписай, подписывайтесь. Кому надо наличную информацию, всегда рассмотрим все ваши тонкости, ваши карты рождения. Если не хотите, через астрологию только в карты могу, могу и на камнях, как хотите. Могу вас, вам ситуацию продиагностировать и дать какие-то нужные, важные советы. Итак, от всей души желаю вам, чтобы ваши желания, ваши мечты исполнялись. И до встречи!